Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале Тойс Эвел. Сегодня мы научимся делать вот такой бумажный самолетик. В моем детстве, когда был Советский Союз, был очень популярен вот такой самолетик, который мог неплохо летать. Их умел делать любой мальчик и наверное умели многие девочки. Я часто их делал на уроке в школе, брал обычный тетрадный листок и быстренько мастерил за одну минуту. Сегодня, вероятно, не каждый мальчик, да и девочка, знакомы вот с таким самолетиком. Именно для таких мальчиков-девочек я покажу, как быстро и легко его сделать. Возьму обычный тетрадный листочек. Вы можете взять и А4 побольше, или любой другой листочек. Главное вот, чтобы был такой прямоугольной формы. Итак, для начала мы складываем наш листочек пополам, разворачиваем. Теперь вот эти две полосочки, складываем к середине. Вот таким макаром. Оп, оп, и оп. Далее мы берем сгибаем наш листочек вот по этой линии. Далее берем вот эту кончик, и вот этот кончик, и сводим к центру в одной точке примерно сантиметра два от этой точки. Вот так. Потом вот этотчик кончик сгибаем. вот таким образом и наш самолет сгибаем по теперь вот эту сторону сгибаем к этой линии и другую сторону тоже самое повторяем как и на той стороне И наш самолетик готов заметили что это, наверное, буквально за минуту его сделал вы таких самолетиков можете делать на ногу на ногу еще побольше и соревноваться между собой запуская их в небо всего вам доброго до свидания смотрите наш канал то есть